Взять за фаргу первое, получили за то, что сопровождали колонны, состоящие из колесной техники. В сопровождении на группа и засады, наш взлет танковый отразил